новой коллекции города Пенза. Осень-зима 2021-2022. Бюджетные сумки. Можно купить сумку недорого. По цене 550 рублей. Да-да, не удивляйтесь. Классика. Таких цен не бывает. А у нас бывает. У нас акция октября месяца. Классика. Средней длинная ручка. Рыжий кофейный цвет. На передней стенке темно-бежевый. Вот такая она сбоку. Донышко, донная часть. У нее два входа. Внутри не буду шуршать, простите. На задней стенке карман на молнии, на передней два кармашка. Еще раз. 550 рублей. Книг, кстати, можно подобрать еще и Тюрбан. Пришли тюрбаны, очень красивые, разных цветов. Их цена 1100. Можно подобрать по цвету, по крою, они абсолютно все разные. И носить ее вместо шапки. Это очень красиво, стильно, модно, завораживает взгляд. У нас были в летнем ассортименте, и что-то, возможно, еще осталось, если вам хочется светлую на зиму, за светлую обуви, почему нет? Это сумка 800 рублей, это бордо лак. лак наш на морозе не лопается. Мы работаем на рынке 17 лет с нашими производителями. И могу сказать точно, проверено нами и нашими производителями. Очень мягкий, на морозе колом не стоит. Не боится мороза, воды и влаги. Средней длины ручка. Внутри... Перегородка, карман на задний, карман на передней. на задней стенке кармашек на молнии.